Я уже не первый раз показывала свой плакатик на работе. Да? И я тут теперь новый плакат создаю, поэтому у меня есть новые разные рисунки. Так вот, что я хотела показать. Давайте чуть-чуть поговорим о жизни. И сегодня мы рассмотрим с вами три рисунка. Первый рисунок это вот этот Однажды я рассказывала человеку, как выглядит наша жизнь, я всегда говорила, что это симсоида, то вверх, то вниз, то прям ничего так получается, потом опять что-то, потом опять вверху, то есть мы то в плюсе, то в минусе, и в итоге... Если вы видите, нарисовалась кардиограмма. Я на втором рисунке постаралась поменьше ее сделать, похоже на кардиограмму, но тем не менее. То есть человек всегда находится в движении: либо это движение вверх, либо это движение вниз. Движение вниз еще называют деградацией. Но если это постоянное движение вниз, это чуть-чуть будет про другой рисунок. А в жизни у каждого человека бывают счастливые моменты. Бывают нейтральные моменты и бывают, ну назовем это, плохие моменты. Когда что-то случается, что-то пошло не так. И вспоминаем то самое знаменитое кольцо Соломона. И это пройдет. И это пройдет. И это пройдет. И это пройдет. Это очень классная история, потому что э, как-то... Мышки вживили электрод в голову. Там было всего три кнопки. Она очень быстро нашла кнопочку, которая отвечала за удовольствие. И она постоянно была вот в этом состоянии, в эйфории, так называемой. Мышка перестала кушать, пить. И она жала эту кнопку, пока не сдохла. Сдохла быстро. Ей понадобилось, по-моему, день, если не ошибаюсь. Может, три. Так что, как говорил психиатр Литвак, нам нужно для нормального психического здоровья одна положительная эмоция и шесть отрицательных или нейтральных. И я не думаю, что все шесть могут быть нейтральных. То есть нейтральных в лучшем случае одна-две. Поэтому, когда у нас есть и это, и то, это называется психическое здоровье. И так, как в том приборчике, статика – это смерть. Человек всегда находится в движении. Почитайте любые вещи про живые системы. Человек является открыто-закрытой живой системой, если я не ошибаюсь. Следующий рисунок – вот этот. Простая лестница. Да? Что он означает? Этот рисунок означает, что… Ну, тут нарисованы кризисы человеческой жизни – и у нас такого добра достаточно много. То есть мы идем, идем, идем, вырабатываем стратегии по дороге, мы чем-то заняты, да, и в один прекрасный момент мы как бы упираемся в стенку. Те стратегии, которые были вчера, сегодня не работают. Помните революционная ситуация, которую я вечно забываю, кто там как не может жить, а кто не хочет. Верхи не могут, низы не хотят. Либо низы не хотят, верхи не могут. Революционная ситуация. И наша задача, опять-таки, либо мы, доходя до этого места, Соскакиваем, причем соскакиваем любым возможным способом, от смерти до деградации. Либо мы, как я это называю, строим лифт. То есть вырабатываем новые стратегии, новые какие-то вещи, которые нам позволяют расти, развиваться, самообразовываться и далее, и тому подобное. Да? Дальше мы выходим на некое плата, и опять идем некоторое время. Потом снова строим лифт, и так мы делаем. Совершенно верно всю жизнь. А вот теперь давайте мы поговорим про то, что бывает, если а здесь мы все родились в одном роддоме. Да? Ну, очень метафоричная история. И дальше мы пошли по жизни каждый своим путем. Но обычно это три пути. Да, у каждого человека бывает вот так. Но здесь пути выборов. И один человек делает своими привычными выборами выборы победителя. Понятное дело, что это постоянное движение вверх. Да, это не прямая линия, это вот такая линия, вот такая линия, но тем не менее результат где-то тут. А есть люди, которые делают привычными выборы проигравшего. Это точно такие же линии, но они ведут в другую сторону. И есть так называемый непобедитель. Ну, такой, который... Ни туда, не сюда, то есть серый кардинал, так называемый, да, который и в лидеры это не выходит, и вроде как умеет много что, и вроде как и не неудачник, но и не победитель. Соответственно, вот здесь нарисованы три выбора каждой стороны. И получается, что победитель у нас в этом месте, а не победитель в этом месте – Несмотря на то, что он вроде как ничего особо не делал, но в то же время он сюда и не пришел, А проигравший вообще в этом месте. И тогда мы получаем такую картину, которая э, говорится в поговорке. Сытый, голодного не разумеет, да? Тогда этот человек, он понимает, что ему до этого-то далеко, а до вот этого космоса. Ровно как этот не понимает, как так можно делать. И тому подобного рода вещи. Отсюда простые выводы. Когда вы получаете результат, да? Что это за результат? Это результат проигравшего, победителя или не выигравшего. И ваши... Обычные, привычные выборы. Это про что? Вы же знаете много этих поговорок, да? когда все то, что не надо, все у нас есть. Да? Все, чего боимся, у нас есть. Я сейчас не говорю про какие-то сферы жизни, я сейчас не говорю про какие-то конкретные проекты. А вот в целом такие вот вещи проследить очень легко. А Очень легко проследить подобного рода вещи на старости лет. Да? Это то, о чем люди начинают жалеть. А вот если бы, а вот надо бы, хотя люди жалеть начинают достаточно рано. Мы же выдумываем такую легенду, когда а, я вот честный человек, не ворую, поэтому я бедный. Да нет, ребята, ты здесь, потому что твои выборы приводят к таким результатам. И для этих результатов, может быть, и воровать надо, но эти результаты именно такие. Человека оценит легко по результатам. К этому результату привели какие-то действия, а к этим действиям какие-то мысли. Я надеюсь, понятно, что привычные выборы, как это не удивительно, можно менять. Да, это работа, да, это вкладывание сил, энергии и работа со специалистом. Самостоятельно они даже не отслеживаются, не то что меняются. А вот со специалистом стратегии, выборы, мышление да, – это все меняемые вещи. И тогда э, мы и здесь можем пройти полегче этот путь. А... Жизнь за нас жить некому. Никакой психолог, муж, жена, дети за нас жить не будут. У меня, кроме меня, никого нет. И чем раньше я появлюсь в своей жизни, тем счастливее моя жизнь. А человека оценить легко. По результату.